Мы так рады и благодарны, что вы с нами сегодня. Мы верим в ответы для вас, ответы для вашей жизни, ответы для вашей семьи, ответы для вашего дома. Аминь. Мы учим об уме, и как радостно, что Слово много говорит об этом. И когда мы узнаем, что говорит Слово, и исполняем его, жизнь становится сладкой. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1,7. Павел пишет Тимофею, «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Часть нашего наследства во Христе – это здравый ум. Слава Богу, что нам принадлежит исцеление, процветание, девять плодов Духа. Нам принадлежит так много, но не забывайте и о здравом уме». И нам нужно научиться правильно обращаться со здравым умом, чтобы хранить его, не впуская ничего, что может ему повредить, повредить правильному мышлению. Мы знаем, что враг старается внедрить неправильные мысли. Почему? Потому что он может действовать только через неправильные мысли. Когда мы мыслим правильно, он лишен возможности действовать. Вот что Библия называет «обновлением ума». Обновлять ум – значит перенимать Божий образ мыслей. В Римлянам 12.2 сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мысля как Бог, мы мыслим правильно и тем самым даем Богу разрешение действовать. Мы устраняем и прогоняем неправильное мышление. Аминь. Итак, здравый ум принадлежит нам. Много лет назад мой муж проводил служение чудес здесь, в церкви. Если я правильно помню, служение проходило в пятницу вечером, и он проповедовал об исцелении. По окончанию проповеди Эд сказал мне, «Бог говорит, что у тебя что-то есть». И я просто встала. Я еще ничего не получила, но я научилась, что когда делаешь шаг веры, то, что Бог приготовил для тебя, начинает течь. Я взяла микрофон и начала говорить на языках. И затем я истолковала эти языки на английский. Так было три раза. В тот вечер Бог сказал нам, Духом Божьим, что есть три основных способа, которыми верующие люди открывают двери болезням, дьяволу или поражению. Заметьте, дьявол не может делать с нами, что захочет и когда захочет. Но, как Павел говорит в Ефесянам 4,27, нам важно не давать место дьяволу. Мы искуплены от болезней искуплены от немощей, искуплены от всего этого. Но, потеряв бдительность, не охраняя свою умственную жизнь, свои слова, мы можем открыть дверь дьяволу. Это не значит, что мы снова под проклятием. Мы искуплены, избавлены от проклятия. Но не бодрствуя, мы можем дать место дьяволу. Однако, если мы и дали место дьяволу, мы можем забрать его обратно. Аминь. Дьявол не может сам занять место в нас, только если мы дадим ему место. Вот почему Павел сказал, «Не давайте место дьяволу». И Бог сказал нам в тот вечер, что есть три основных, не единственных, но основных способа, которыми верующие могут открыть дверь дьяволу или дать ему место. И я учу об этом, потому что, как я уже сказала, если мы увидим, где мы дали Ему место, мы можем забрать это место обратно. Аминь. Итак, Дух Божий говорил с нами в тот вечер. Он сказал о трех основных способах. И я хочу быстро пройти все три, а затем более подробно рассмотреть первый. Итак, Дух Святой сказал в тот вечер, что первый способ, которому христиане открывают двери болезни, дьяволу или любому поражению от врага, это через потерю мира. Помните, Иисус сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Этот мир от Него, это Его собственный мир. Давайте не применяем его ни на что другое. Аминь. Второе, что открывает двери дьяволу, о чем Дух Божий сказал нам в тот вечер, это уход от плана Божьего, отклонение от плана Божьего. Послушайте. Еще до вашего рождения Бог приготовил план для вашей жизни, и этот план дарует самую лучшую жизнь, но вам нужно желать его. Бог не станет вам его навязывать. Вам нужно согласиться с этим планом для вашей жизни. Решая жить по собственному плану люди все дальше и дальше уходят от величия Божьего плана для них в божьем плане есть полная безопасность в божьем плане есть полная защита Аминь Я хочу процитировать вам Иоанна 434 Иисус сказал моя пища! «Есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Заметьте, Иисус не просто выполнял свой собственный план. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца, выполнить, совершить ее. Не только начать, но и закончить. Аминь. Начинать хорошо и правильно, но нужно и доводить до конца. И Иисус сказал, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Заметьте, Он называет волю Божью своей пищей, то есть тем, что Его питает, укрепляет, дает Ему силы. Он говорит, «Чем пища является для тела, тем воля Божья является для моей жизни, она питает Меня». Живя в соответствии с волей Божьей, придерживаясь Божьего плана для нашей жизни, мы держим дверь, закрытой для врага. А отклоняясь от плана, мы открываем дверь для врага, реализуя свои желания, свой собственный план. Итак, первый основной способ открытия дверей для болезней и дьявола – это Потеря мира. Когда мы оставляем мир, подавшись чему-то другому. Второй способ – это отклонение от Божьего плана для нашей жизни. И прежде чем я продолжу, чтобы не забыть, я хочу сказать кое-что еще, что Бог сказал мне. Донеси до моих детей, что долголетие связано с моим планом. Долголетие связано с моим планом. Нам нужно правильно питаться, нам нужны физические нагрузки, все это важно. Но если мы вне плана Божьего, ничто из этого нам не поможет. Мы живем благодаря Его силе, Его жизни, повиновению Его воле. А отклоняясь от Божьего плана, мы можем открыть дверь для неправильных вещей. Итак, Бог сказал мне, «Донеси до моих детей, что долголетие связано с моим планом». Аминь. Аллилуйя. Третье, что Дух Божий сказал нам в тот вечер, было действительно неожиданным для меня. Я была немного удивлена, но так благословлена, что Он дал нам это откровение. Третий основной способ, которым верующие открывают дверь дьяволу и болезням, это недостаток благодарности. Прислушайтесь, недостаток благодарности. Вы знаете, псалмопевец писал, «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Если мы не славим Бога, значит, нам недостает благодарности. Благодарный человек благодарит. Аминь. Когда мы за что-то благодарны, мы эту благодарность выражаем. Так? «В нашей семье было четверо детей, и моя мама вкусно готовила». Вечерами мы чаще всего ужинали все вместе. И помню, как я, будучи маленькой, говорила, можно мне картошки? А мама просто смотрела на меня. Я говорила, пожалуйста. И тогда она протягивала руку, чтобы взять блюдо. Пока я не проявляла благодарность и признательность, она даже не думала шелохнуться, чтобы передать мне что-то. Когда я говорила «пожалуйста», она подносила мне блюдо, но не отпускала его. Если я пыталась взять его, она не отпускала его из рук, пока я не говорила «спасибо». Почему? Потому что в нашем доме благодарность была обязательным условием получения чего-то. Почему псалмопевец говорит «хвала ему непрестанно в устах моих»? Это поток благодарности, и не только это поток веры. Аминь? Это голос веры прославление, поклонение и благодарность за то, что Бог дал. Аминь. Вы бы не славили, если бы не верили. Так что это поток веры. Итак, Дух Святой сказал нам в тот вечер, что третий основной способ открытия дверей для болезней, для врага, для поражения, это недостаток благодарности. То, за что вы неблагодарны, враг украдет у вас. Знаете... Все, чем Бог благословил вас, дьявол пытается у вас украсть. Все. Все. Ваше здоровье, ваш мир, вашу радость, девять плодов Духа. Все. План Божий. Все, чем Бог благословил вас, дьявол пытается украсть у вас. Будучи благодарными за что-то, вы к этому внимательны. Не будучи благодарными, вы не бдительны. А внимательность и бдительность так важны, потому что враг стремится украсть, убить и погубить. И если ему удастся украсть у вас Слово и обворовать вас, он уничтожит то, что украл у вас. Аминь. Итак, благодарность играет роль в сохранении того, что мы получили от Бога, а также она поддерживает нашу способность получать. Когда люди женятся, мужчина ли сделал предложение женщине, или наоборот, как бы это у вас ни произошло, они благодарны друг за друга. Почему же браки разваливаются? В какой-то момент кто-то теряет благодарность. Будь то один из супругов, или они оба теряют благодарность друг за друга. Никто никогда на бракоразводном процессе не говорит «я так благодарна за своего мужа», «я так благодарен за свою жену». Нет, благодарность пропала, а в отсутствие благодарности может произойти кража. Брака, семьи, мира в доме, единство в доме. Не правда ли? Так и с духовными вещами. Когда есть благодарность, вы не подпускаете врага. Я слишком благодарен за это, так что я слежу за этим, и ты к этому не прикоснешься. Аминь. Итак, при недостатке благодарности мы недостаточно бдительны. Я хотела бы прочитать Второзаконие 28.47 в расширенном переводе. Второзаконие 28, 47. 48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем ума и сердца» Смотрите, «в благодарности за изобилие всего, чем Он благословил тебя, будешь служить врагам твоим». Что это значит? Бог не насылает на нас врагов. Просто из-за отсутствия благодарности мы впускаем дьявола. Понимаете? Прославление Бога из благодарности помогает нам помнить и осознавать, что принадлежит нам во Христе. А нам так важно это осознавать. Говоря «спасибо за здоровье», мы осознаем здоровье. Говоря «спасибо» за процветание, мы осознаем процветание. Спасибо за семью, за супруга, за работу, за дом, за квартиру, в которой я живу, за машину. Спасибо. Благодаря за что-то, вы напоминаете себе об этом и осознаете это. Аминь. Аллилуйя. Евреям 13.15. Снова в расширенном переводе. Итак, будем через Него непрестанно и во всякое время приносить Богу жертву хвалы. Прислушайтесь, непрестанно и во всякое время, в то время, когда все идет как надо, и в то время, когда все пытается выйти из-под контроля. Нам сказано, что делать в любой момент времени в любой сезон, при любых обстоятельствах, что нам нужно делать? Непрестанно и во всякое время приносить Богу жертву хвалы. А затем нам дано определение жертвы хвалы. То есть, плод уст, благодарно признающих и исповедующих, и прославляющих имя Его. И не делая этого, мы даем место врагу. Мы можем открыть дверь врагу. Почему? потому что мы не помним о том, что Бог нам дал, когда мы не благодарны за это. Аминь? Итак, Дух Божий раскрыл нам в тот вечер три пути, которыми мы можем дать место дьяволу, открыть двери для болезней. Во-первых, через потерю мира. Мир никуда не пропадает, мы просто выходим за его пределы, позволив чему-то лишить нас мира, который нам принадлежит. Мир все еще внутри, возгрейте его. Мир все еще на месте. Прогоните страх, прогоните то, что перекрывает ваш мир. Аминь. Во-вторых, мы открываем дверь через отклонение от Божьего плана. И в-третьих, через недостаток благодарности. Теперь я хочу, чтобы мы вернулись к первой причине открытых дверей для врага. Сосредоточимся на потере мира, о которой сказал Дух Божий. Откройте со мной, пожалуйста, Евангелие от Марка. И прочитаем небольшой отрывок целиком так как нам важно увидеть роль мира в нашей жизни. Марка, 5 глава, и я буду читать с 25 по 34 стих, все эти 10 стихов. Там сказано, «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей и стащила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо, как сказано в расширенном переводе, постоянно говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.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 подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Посмотрите на 34 стих. Он же сказал ей, «Тщерь, вера Твоя спасла тебя». Смотрите, «Иди в мире и будь здорова от болезни Твоей». Посмотрите на эти слова. «Тщерь, вера Твоя спасла Тебя, иди в мире и будь здорова». Или мы можем сказать, «Оставайся здоровой от болезни Твоей». Я хочу прочитать эту последнюю фразу в расширенном переводе. «Иди в мире и будь постоянно исцелена и свободна от твоей мучительной телесной болезни». Итак, после того, как она получила исцеление, Иисус сказал ей, как его сохранить. «Не выходи из мира. Оставайся в потоке мира». Почему? Потому что то, что ворует мир, украдет и исцеление. Расставшись с миром, вы расстанетесь и с исцелением. Аминь. Я так благодарна за эти знания, потому что люди не понимают, как важно то, что они делают после исцеления. Понимаете? Важно, что вы делаете после получения исцеления. Что вы делаете со своей умственной жизнью, со своим телом, со своим общением с Богом. У меня есть проповедь, которую я уже давно не проповедовала, о том, куда идти после исцеления. Во многих историях исцеления, описанных в Слове, мы видим, куда шли люди после исцеления. Мы находим их в храме. Например, исцеленный вошел с учениками в храм, Куда вы идете после исцеления, определяет, что произойдет с этим исцелением. Люди думают, раз Бог исцелил меня, то я всегда буду исцелен. Не забывайте, что враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Все, чем Бог благословил вас, дьявол всегда пытается украсть. Нам нужно защищать то, что мы получили от Бога. И пребывание в потоке мира, не выходя из Него, не теряя Его, это один из способов удержать то, что мы получили от Бога. Аминь. Видите? Иисус не просто был заинтересован в исцелении женщины с кровотечением, Он был заинтересован в том, чтобы она сохранила свое исцеление не только получила, но и сохранила. Так что Он сказал ей, что чтобы сохранить его, нужно пребывать в мире. И тут уместно задуматься, не так ли она изначально открыла дверь для потери здоровья. Не дал ли Иисус ей рецепт, чтобы она снова не открыла дверь врагу. Итак, Дух Божий сказал нам в тот вечер, что в первую очередь, «Люди открывают двери болезням, немощам, дьяволу, поражению через потерю мира». Затем он продолжил, «Они теряют мир, поддаваясь беспокойству, страху или сомнениям». На самом деле, беспокойство и сомнения проистекают из страха. Страх является источником всего этого. А подразделяем мы эти явления только потому, что они функционируют немного по-разному или выглядят немного по-разному, но это все страх. Противостоя страху, вы противостоите сомнениям, беспокойству. Аминь. Тот мир, который Иисус вам дал, который является частью вашего наследия, нужно защищать. Беспокойство пытается украсть мир, так что не впускайте беспокойство. Входя в беспокойство, поддаваясь ему, мы выходим за пределы мира. А выходить за пределы мира опасно. Послушайте, Иисус дал нам мир, потому что мы можем наслаждаться победой, которая нам принадлежит, только находясь в потоке мира. Аминь. Я была дома у одного драгоценного генерала в теле Христа. Это было много лет назад, мне было немногим больше двадцати. Если бы я назвала его имя, большинству из вас оно было бы знакомо. Это драгоценный генерал в теле Христа, который уже ушел домой к Господу. Меня и еще несколько человек пригласили к нему домой. Я была там впервые, и это был прекрасный дом, но мое внимание сразу привлек задний двор, на который открылся вид из гостиной, как только я вошла через парадную дверь. Я тут же подошла к окну, выходившему во двор, и сказала, "О". Какой сказочный двор! Он был похож на оазис, прелестные деревья, пышный цветущий сад. И хозяин сказал кое-что, что я никогда не забуду. «Заплати любую цену, чтобы купить мир». Он не говорил о мире, который Иисус уже дал нам. Он имел в виду, что все что создает атмосферу мира в вашей жизни, того стоит. Аминь. Оно того стоит. Он подчеркнул ценность мира. Он сказал, когда я нахожусь в месте покоя, посреди красоты, то, что Бог вложил в меня, легче проявляется в этой обстановке. Аминь. Заплати любую цену, чтобы купить мир. И было понятно, что Он потратил много денег на этот задний двор, но Он сказал, что эта обстановка того стоит. Аминь. Итак, как я говорила, Иисус уже заплатил за наш мир, но мы платим цену обновления ума, наполнения словом. Мирный ум стоит любых вложенных усилий. Аминь. Никто никогда не познает настоящий мир без Иисуса, может, кто-то из зрителей говорит, «Пастор Нэнси, я не знаю, что такое испытывать мир, но вы можете его получить, можете. Единственная дверь в мир – это Иисус». Все знакомы с рождественской историей о зачатии и рождении Иисуса, о том, как Он пришел на землю. Мы празднуем Рождество, читаем об этом детям. И обратите внимание, что ангелы возвестили пастухам, которые были в поле в ночь рождения Иисуса. Первым из уст ангелов вышло слово «мир», «мир» на земле, в человеках благоволение. Рождение Иисуса было возвещено словами о мире, потому что Он вход в мир. Аминь. Аллилуйя. Иисус демонстрировал мир на протяжении всего своего земного служения. Он явил нам пример жизни в мире, чтобы мы жили в свободе от страха, беспокойства, депрессии. Но для этого князь мира должен жить в нас. Он князь мира, потому что мир так ценен. Возможно, вы говорите, «Пастор Нэнси, я живу в постоянном смятении, в уме, в теле, в семье». Я вам скажу, для вас есть мир, но вам нужно принять князя мира. Иисус – это подарок, который Бог подарил всему миру, но этот подарок нужно принять. И все, что нужно, чтобы родиться свыше, чтобы принять князя мира, чтобы мир мог войти и пребывать в вас, управляя вашей жизнью, все, чего Бог ждет, это вашего разрешения. Слово говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И мы хотим дать вам эту возможность. Просто помолитесь вместе со мной. Скажите, «Отец, я принимаю Иисуса, твой подарок, посланный в этот мир. Иисус, я принимаю Тебя в свое сердце. Я принимаю Тебя как моего Спасителя и как Господа моей жизни, и потому... Все мои грехи омыты Твоей кровью. Ты даешь мне совершенно новую жизнь. Бог мой Отец, Иисус мой Спаситель и мой Господь. И я теперь Дитя Божье. Мы так рады, что вы присоединились к нам сегодня. Добро пожаловать! Как прекрасно питаться Словом вместе. Спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш, учитесь вместе с нами и применяйте свою веру. Подключите свою веру к звучащему Слову, потому что так мы становимся исполнителями Слова. Аминь. Мы служим на тему ума, и в качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1:7. Павел пишет, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Не благодарны ли вы за это? Раньше страх нас преследовал и помыкал нами, но больше никогда-никогда. Аминь. Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам что-то другое. Он дал нам духа силы или власти, любви и здравого ума. И это то, о чем мы учим, потому что здравый ум принадлежит нам. Но нам нужно узнать, как здравый ум мыслит, и научиться правильно с ним обращаться. Аминь. В Римлянам 12.2 сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Нам нужно питать свой здравый ум словом. Да, ваш дух нуждается в питании словом но Слово также является пищей для вашего ума. И чем больше мы прививаем себе Слово, тем больше мы наслаждаемся здравым умом в своей жизни. Аминь. Я рассказывала о служении чудес, которое мой муж проводил в нашей церкви много лет назад, служа больным и уча об исцелении. В конце служения, закончив проповедь, он повернулся ко мне и сказал, «Бог сказал мне, что у тебя что-то есть». Я встала, и Дух Божий говорил с нами в тот вечер о трех способах, которыми верующие дают место или открывают дверь дьяволу. Послушайте, слово говорит нам, что Иисус искупил нас от проклятия закона. Мы искуплены от проклятия. Аминь. Мы больше не находимся под властью врага. Он больше не владычествует над нами. Но Павел предупреждает нас в Ефесянам 4:27 «И не давайте место дьяволу». Итак, хотя мы, искуплены от врага, не находимся ни под каким проклятием и не возвращаемся под проклятие, мы сами можем дать место дьяволу. И один из основных путей, которым мы даем ему место, — это неправильное мышление. Он пытается внедрить неправильное мышление в нашу умственную жизнь. если мы принимаем эти неправильные мысли... Они вредят нам. Так что нам нужно сделать все, чтобы не дать ему место. Аминь. И не давайте место дьяволу, потому что неправильные мысли дают ему место. Бог сказал нам в тот вечер духом, что есть три основных, не единственных, но основных способа, которыми верующие христиане могут дать место или открыть дверь дьяволу. Во-первых, через потерю мира то есть выход за пределы мира. Иисус оставил нам мир. Мир – это плод Духа, он принадлежит нам. Но мы можем сдаться чему-то другому вместо мира. Итак, Дух Божий сказал, что в первую очередь люди открывают дверь врагу, выходя за пределы мира, теряя свой мир. Второй способ открытия дверей врагу – болезням и поражению. Это отступление от Божьего плана. Послушайте, долголетие связано с Его планом. В Его плане наша безопасность. И мне нравится, как брат Копланд говорит об этом. В воле Божьей наше богатство. Аминь. То есть изобилие всех ресурсов и Божьего обеспечения находится в жизни по воле Божьей, в исполнении Его плана. Так что отклонение от Божьего плана – это отклонение от долголетия. Отклонение от Божьего плана – это отклонение от преуспевания. Отклонение от Божьего плана – это отклонение от здравого ума, потому что все это связано с его планом, это его план для нас. Итак, второй способ, которым верующие открывают дверь врагу, дают место дьяволу – это отклонение от Божьего плана. А третий способ, о котором Дух Божий сказал нам, это недостаток благодарности. Когда мы перестаем быть благодарными, мы не бдительны в том, чем Бог благословил нас, и враг крадет это у нас. Послушайте, будучи благодарными, мы помним и осознаем то, за что мы благодарны. Верно? Говоря, «Отец, благодарю Тебя за мое исцеление», мы помним, что сила исцеления, здоровье принадлежит нам. Говоря, «Отец, благодарю Тебя за победу для моей семьи», мы осознаем эту победу для семьи, аминь, а перестав быть благодарными за это, мы не осознаем это как следует. Аллилуйя! В предыдущем эпизоде мы начали подробнее рассматривать первый пункт, потому что именно ему я хочу уделить какое-то время. Итак, мы даем место врагу, во-первых, через потерю мира, во-вторых, через отклонение от Божьего плана, и, в-третьих, через недостаток благодарности. И мы начали говорить о первом пункте, о том, что потеря мира или выход за пределы мира, когда мы поддаемся чему-то другому вместо мира, открывает дверь врагу. И Бог сказал нам в тот вечер своим духом, что мы теряем мир через беспокойство, страх или сомнение. И я знаю, что беспокойство и сомнение – на самом деле проистекают из страха. Страх является их источником. Просто они проявляются по-разному в нашей жизни. Только поэтому я выделяю их отдельно. Послушайте, мир – это не только плод Духа. Это то, что Иисус оставил нам. Мир доминировал в Его жизни, руководил Ею, верно? Иисуса преследовали, на Него нападали со всех сторон, а Он просто проходил прямо посреди противостояния, совершенно невозмутимо. И тот же мир, который руководил им, Он оставил нам. Аминь. Нам нужно учиться сдаваться этому миру и не допускать ничего другого. Говоря, «Беспокойство, ты не украдешь мой мир!» Страх, сомнение, вы не украдете мой мир. Аминь. Давайте обратимся к 15 главе римлянам. И прочитаем 13 стих. Римлянам, 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Я хочу, чтобы вы кое-что увидели в этом стихе. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Обратите внимание на эти слова «радость», «мир» и «вера». Они неразрывно связаны. Когда вы в вере, вы также будете в радости и мире. Посмотрите. Исполнит вас всякой радости и мира в вере. Когда вы в вере, когда вы используете свою веру, применяйте ее, у вас будут мир и радость. Аминь. Они неразрывны. Если вы утверждаете, что вы в вере, вы не можете быть печальны. Вы должны быть в радости. Если вы применяете веру, вы не будете вне мира. У вас могут быть нападки на ум, но я говорю о мире в вашем духе. Вы можете быть абсолютно укоренены в мире, независимо от того, какие обстоятельства происходят вокруг. Итак, радость, мир и вера неразрывны. И мы можем узнать степень или силу нашей веры через то, пребываем ли мы в мире и радости. Послушайте, чего не следует делать, так это выходить за рамки своей меры веры, своего уровня веры. Аминь. Нужно действовать в рамках своей веры. А вера должна расти. Библия говорит о великой вере, о малой вере, о слабой вере и даже... О мертвой вере. Что такое мертвая вера? Это не значит, что у вас нет веры, это значит, что она не двигается. Когда кто-то мертв, тело перестает двигаться. Так что, когда вера не движется, Библия рекомендует проверить, не умерла ли она. Итак, когда вы действуете в пределах своей меры веры, у вас будет мир и радость. И наш мир должен расти. Знаете, слово говорит, вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Так что наша вера может возрастать в силе. И если по мере возрастания веры мы продолжим действовать в рамках ее силы, у нас будет мир и радость. Если вы собираетесь верить Богу о чем-то и говорите, мне тяжело от одной мысли об этом. Возможно, вы вышли за рамки того, с чем ваша вера способна справиться на данный момент. Но по мере того, как вы развиваетесь и обретаете духовную зрелость, сила вашей веры должна расти, и она сможет больше совершить и взять на себя. Так Как узнать, находитесь ли вы в пределах своей меры или силы веры? измерив свой мир и радость. В нашей церкви я поясняла это на следующем примере. Положим, вам неожиданно пришел счет на пять долларов, о котором вы не знали. И вы говорите, «О, мне нужно верить Богу о пяти тысячах долларов». Но мысль об этом угнетает вас. Это как-то неподъемно для меня. Позвольте вас спросить, вы можете верить о пятистах? Да, могу. Хорошо. А, о а тысячи, Да, могу. Найдите то, что вызывает у вас уверенность, а не подавленность. Хорошо. Если вы можете верить о тысяче, верьте о тысячи пять раз. По частям, так? Тогда вы останетесь в пределах вашей меры веры, того, что ваша вера способна взять на себя на данный момент. А как узнаете, на что моя вера способна? Находитесь ли вы в мире? Находитесь ли вы в радости? Или вы теряете радость и мир, как бы выходя за их пределы? На что способна вера, можно узнать по мере радости и мира. И снизить планку — это не неверие. Если вы чересчур перегрузили свою веру, сделать шаг назад и вернуться в рамки своей веры, это не сомнение и не неверие, понимаете? Именно так вы добьетесь успеха. Дух Святой будет вести вас на основании вашей веры. Аминь. Веры, сопровождаемые миром и радостью. Так? Враг хочет, чтобы вы взяли на себя больше, чем ваша вера может понести. Потому что вы не сможете быть уверены в правильном исходе, выйдя за рамки того, на что способна ваша вера. Вы скажете, «Пастор, я не совсем понимаю, о чем вы говорите». Знаете, когда кто-то только начинает заниматься тяжелой атлетикой, в первый день он может поднять, скажем, 20 килограммов. Но если он продолжит сжать вес, его мышцы будут укрепляться, и через несколько месяцев он сможет поднять уже 70 килограммов. Он с этого не начинал, но ту силу мышц, которая у него была, он постоянно использовал по максимуму. Именно так мера веры, степень, уровень или сила веры растет. Точно так же, как мышцы укрепляются, и человек может поднять больше, так происходит и с верой. Чем больше у вас опыта, чем больше вы питаете свою веру словом, исполняете слово, чем больше вы молитесь в духе, тем больше возрастает сила вашей веры. Аминь. Так что не выходите за пределы вашего уровня мира, за пределы вашего уровня радости, потому что когда вы в вере, в рамках вашей меры веры, у вас будет мир и радость. Я вспомнила хорошую иллюстрацию. Слово говорит, с радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. И мне нравится история, рассказанная папой Хегеном. Многие годы он и мама Хеген были пасторами а потом они начали разъезжать. Так как они перестали быть пасторами, а стали разъездными служителями, они больше не жили в пасторском доме, и им пришлось снять свой собственный дом, купить свою мебель, все предметы обстановки, все. На их плечи сразу легло много забот, которых у них прежде не было, так как этим занималась церковь. Они сняли дом, приобрели мебель, и однажды мама Хегин пришла к папе Хегину и сказала, дорогой, нам нужны шторы на окна. А он ответил, дорогая, моя вера растянута. Я верю о машинах, о собраниях, о платежах за дом. Если ты повесишь шторы на мою веру, уже натянутую как струна, она лопнет и все рухнет. Тебе придется самой верить о шторах. Он понимал, что у его веры есть определенная сила, и ее не следует перегружать. Этот резвый подход, это мудрость. Люди думают, я могу верить о чем угодно. Ну, покуда вашей вере хватит сил? Итак, она поверила, и они получили свои шторы. Нам так важно понять то, что Он осознал. Не выводите меня за рамки радости и мира. Не набрасывайте на меня больше, чем я могу поднять, иначе я перегружу свою веру. Слово говорит нам, с радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Поймите, Дух Божий ведет нас посредством мира. Это одно из водительств Духа. Имея мир по какому-то поводу, вы знаете, в каком направлении нужно двигаться. И я говорю о мире в вашем духе. Если у вас нет мира по какому-то поводу, не делайте этого и не беспокойтесь об этом. Бывает, дьявол пытается обвинить вас в недостатке веры. Тебе надо было уже продвинуться дальше, верить вот о чем. Не слушайте советы неудачника. Враг потерпел неудачу, он наслушался Бога, упустил Божий план, он потерпел провал. Так что не слушайте его советы, они не приведут вас к успеху. На что у вас есть мир, то и делайте. В выборе направления и метода действий всегда следуйте за миром. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. И если у вас нет мира на что-то, я говорю о мире вот здесь, в вашем духе, тогда не делайте этого потому что один из способов, которым Дух ведет вас, это через поток мира. Аминь. Здесь мы также говорим о защите здравого ума, потому что враг хочет заставить вас почувствовать себя виноватыми, что вы уже должны быть способны поверить в то или иное. Позвольте вам сказать, если у кого-то диагностировали какую-то болезнь, а он говорит, «Знаете что, я просто буду верить Богу», я отвечаю, «Посмотрите, что мир говорит вам делать, потому что Дух Святой ведет вас через мир». Возможно, вам нужно просто верить Богу без какого-либо медицинского вмешательства. Делайте то, на что у вас есть мир. Если у вас нет мира по этому поводу, не идите этим путем. А если есть мир, идите, руководствуйтесь миром. Аминь? Вам нужно знать, на что есть мир, а не просто решить, что вы хотите, и назвать это Божьим водительством. Вам нужно знать, что мир ведет вас делать. За 25 лет пасторства ко мне не раз подходили люди, которым нужно было пройти какую-то медицинскую процедуру, или сделать операцию, и они говорили, «Пастор, я не буду этого делать». А я отвечала, «Хорошо, скажите мне, почему?» «Я не хочу этого». «Хорошо, я понимаю, немногие хотят операцию и говорят, «Я этого хочу, запишите меня». Но то, что вы этого не хотите, еще не значит, что это Божье водительство. Что вам говорит ваш дух? Не ваши желания». Вот здесь у вас мир «не делать это» или мир «делать это». Мир – это надежное водительство. И важно различать мир в уме и мир в духе. Дам вам пример. Мы с мужем 8 лет верили Богу о доме. Бог сказал, что даст нам другой дом, и мы просто поверили в это. Мы не знали, какой дом, но мы согласились с этим. Со временем мы нашли тот дом и поселились в нем. И мы думали, что будем жить там всю оставшуюся жизнь. Мы были бы этим довольны. Но когда мы прожили в том доме года четыре, Бог начал говорить со мной о продаже дома. И если в отношении наших предыдущих домов Бог говорил с моим мужем, то когда мы нашли этот дом, Бог говорил со мной. А муж лишь сказал, «В моем духе есть подтверждение, что это наш дом». Но, дорогая, я стою в вере о нескольких зданиях и проектах, и о многих других вещах. Нужно быть осторожными и не разбрасываться верой, иначе она ничего не совершит если вы попытаетесь схватиться за слишком многое. Поэтому в браке можно разделять проекты веры. И Эд сказал, «Дорогая, если Бог говорит с тобой об этом доме, я согласен, мне это кажется правильным, но твоей вере придется взять инициативу на себя». Это здравый подход к вере. Вы осознаете, сколько ваша вера может поднять за раз, сколько она может взять на себя при ее сегодняшней силе. И я сказала, «Хорошо, я возьму инициативу на себя». И в результате мы поселились в том доме. И вот, четыре года спустя, Бог начал говорить со мной о его продаже. Меня это озадачило, ведь я думала, что мы останемся там надолго. Я пришла к мужу и сказала, «Дорогой, я не знаю почему, но меня не оставляет мысль о продаже дома». «Я не знаю, почему». Он ответил, «Я тоже не знаю, почему, но вроде у меня внутри есть подтверждение». И помню, я днями размышляла об этом, так как сильно удивилась, что Бог хотел, чтобы мы продали этот дом. И как-то я сказала Богу, «Боже, мой ум бьется в конвульсиях». Понимаете, о чем я? Ум не находил себе места, он был смущен, в нем крутились вопросы, продавать, не продавать. И я продолжила, но в моем духе мир по этому поводу. Так что вот что я собираюсь сделать. Я посвящу время молитве в духе, буду молиться на языках, пока не получу ясность. Я подразумевала, пока мой ум не обретет ясность, пока я не обрету ясность, я буду молиться в Духе. Звучит очень духовно, но это неправильно. Позвольте объяснить, почему. В один из дней, когда я недолго молилась в Духе, Бог проговорил мне, «Помнишь, на днях ты мне сказала, что твой ум смущен, обеспокоен» продажи этого дома, но что у тебя мир в духе по этому поводу. Я ответила, да. И он продолжил, затем ты сказала, что будешь молиться, пока не получишь ясность. Я сказала, да. А он сказал, мир и есть ясность. Мир и есть ясность. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Здравый ум Внимателен к внутреннему миру. На что у вас есть мир и на что нет. Так мы учимся водительству духа, но это также касается здравого ума. На самом деле я пыталась сказать, что жду мира в своем уме, прежде чем доверюсь миру в своем духе. А это неправильно. Мир или вера в вашем сердце будет работать, даже если ваш ум в непонимании. В то время мне так и не удалось понять, почему Бог хотел, чтобы мы продали дом. Но у меня все равно был мир по этому поводу. И в итоге мы продали дом и переехали в другой дом, и это было благословением. Через полгода после продажи дома мой муж внезапно ушел домой Господу. И вот тогда мой ум понял, куда меня направлял мой дух. Понимаете? И Бог сказал мне, «Я знал, что это произойдет, и я не хотел, чтобы на тебе висела ответственность за такую большую недвижимость. Поэтому я сказал тебе переехать». Он не мог сказать мне это прежде. Вот почему вера и мир являются надежным водительством, даже если ваш ум не понимает всех деталей. Ему не нужно понимать, чтобы уверенно положиться на водительство мира. Понимаете? Я была так благодарна за водительство мира. Так часто дьявол пытается вызвать суматоху в уме, и я чуть было не пропустила водительство мира из-за всей этой суматохи в уме. Речь не о мире в уме, а о мире в духе. А ум нужно просто поставить на нейтралку. Мы водим и не умом, а духом, миром, который в нашем духе. Аминь. Снова процитирую Исаи 55.12. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Давайте посмотрим Колосянам. Колосянам 3.15. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Давайте прочитаем тот же стих в расширенном переводе. И пусть мир от Христа господствует, постоянно действует как арбитр в ваших сердцах, решая и окончательно улаживая все вопросы, возникающие в ваших умах. Мир является арбитром. Что делает арбитр во время игры? Принимает окончательное решение. Аминь. Аминь. Все ждут решения от арбитра. А мир – наш арбитр. Храните свой мир. Храните тот мир, который в вашем духе. И не позволяйте ничему выводить из равновесия ваш ум, чтобы не терять и мир в уме. Аминь. Даже если вам что-то непонятно, ваш ум может согласиться с миром, который в духе, и не мучиться, и не тревожиться только потому, что вы пока не понимаете всех деталей. Аминь.